Доброе утро, дорогие друзья, ну и, конечно, подписчики. Да-да-да, мы видим необычную картину. НЛО вышло, можно прям, из вулкана, который спал много тысяч лет, если не миллиард. Вообще, сейчас вы видите сами на своих экранах необычное явление. Этот неопознанный летающий объект находился в этих местах, очень долго. Вообще никто не знал, что НЛО может скрываться в этих необычных местах. Где это было снято, вы не поверите. На эти необычные явления происходили около 100 лет. Турция необычная, да? Да, нет, все здесь необычное. Турки даже не знали, что рядом с ними находится под землей, а именно в горах, неопознанный летающий объект, который Спит очень долго. Да ладно, еще здесь находится вулкан. Мне кажется, НЛО и все остальное нужна энергия. И тогда же, когда НЛО приземлилась, хотела добыть энергию, но в то время вулкан уже уснул. И этот необычный корабль пролежал несколько тысяч лет. А теперь, когда вулканы стали просыпаться, НЛО зарядилась, можно сказать, энергией и вышла с этих необычных оков. Очень странно, да? Но вообще много чего странного происходит в Турции. Я не говорю сейчас про весь мир. В Турции были замечены множество пожаров. Потом потопы, потом опять пожары. Но очень здесь все подозрительно. Вам не кажется, кто-то здесь свою руку приделал к этим необычным явлениям но это еще не все эти кадры сделали молодые да да молодые а именно молодой жены они засняли необычную картину как раз тогда когда они поехали отдыхать но что они увидели вы видите сами Необычный нло пролетела рядом с ними это очень удивительно, но они слышали необычный звук. Вообще в тумане все можно слышать. Необычные звуки, грохоты. Тогда же мы с Алексом засняли также в тумане необычное явление. Но что за НЛО, вы видите сами. И вообще, посмотрите, всегда НЛО появляется тогда, когда что-то должно произойти. Нет, нет, вы не думаете, что сейчас будет землетрясение. Этот необычный момент всегда очень осторожный должен быть. Когда вы увидели НЛО или засняли, лучше уйдите с этого места или вообще убегайте. Потому что НЛО возвращается иногда то два, то три раза. Но может скорее всего для рабства. Но это еще не все. В этом месте я говорить не буду, потому что... Мне сказали, лучше не говорить. Но суть в том, что в этих местах правительство знает, что здесь и происходит. Не только аномальное явление, но и петля времени здесь есть. Гребник также пропал здесь, а потом через несколько дней вернулся. Но у него было через несколько часов. Удивительно, но эти места прокляты. Почему их называют? Я также не могу объяснить. Они думают, это не НЛО, а демоны летают. Но, увы, может и так и есть. А как вы думаете, что это такое? Да. Этот необычный момент, который засняли в 2003 году группа людей, которые находились в Китае. Они увидели необычное движение. Но об необычно здесь понятно. И вообще, вы знаете, что НЛО любит тишину. Как раз в тот день, когда группа из 18 человек переходила перевал в Китай, вы видели необычную картину. Появился яркий свет, потом появился неопознанный летающий корабль. Как будто он вышел из другого пространства. Вообще множество идут такие слухи, что НЛО перемещаются с одного места в другое. Зачем им улетать в космос, когда они могут? Открывать порталы и уходить. Много ученых видели, э, как НЛО не залетали на Землю, а вылетали. Как они могли появиться на Земле, это загадка. Но есть множество интересных тайн, что НЛО может управлять временем. Эйнштейн говорил, можно управлять временем. Все можно. Но суть в том, что происходит сейчас. Эти кадры, конечно, конечно ужасающие. Момент истины скрывается Понять нигде не может. Но мне кажется, что это с какого-то фильма. Вам не кажется? Звездные войны там или наподобие. Но, конечно, вы не поверите. Потому что вы не видели. Вы видели дискообразные, горящие шары, летающие квадраты. Или множество других таких моментов. Но, если вы будете внимательно смотреть эти необычные видеосюжеты, то вы не только увидите не НЛО, но увидите, что оно из себя представляет это да, это нет но все вокруг у нас один ответ но видите тогда же все верили, что НЛО это не НЛО, но китайцы как раз почему-то и верят в неопознанный летающий объект, а как вы думаете что это такое? Дерево? вы не поверите но этот кадр был сделан в Африке да, подвис неопознанный летающий объект, и здесь мы видим рядом на дереве висит пришелец. Да, Африка очень интересная, когда неопознанные летающие объекты летают в этом районе. Но удивительно то, что множество факторов, которые скрываются в этих местах, это очень странно. Вообще, видели очевидцы, что пришелец выпрыгнул из этой, можно сказать, дискообразного горячего корабля и прыгнул на скалу потом на дерево, с дерева он там, а очевидцы засняли, вы не поверите, это стократно увеличение видео. Да, вы, конечно, можете не думать, что это не стократно, но на самом деле стократно, потому что пришелец или лежит мертвый, или отдыхает, я понять не мог, что вообще он там делает. Посмотрите внимательно на эти необычные кадры. Он как будто прижался к этому дереву и... Уснул. Или его что-то, блин, напугало, может, волки. Я. Это мои догадки, дорогие друзья. Есть медведи, может, волки, может, еще кто-то там тигры или еще какие-то неопознанные там животные. Но суть в том, что через несколько часов они вернулись, этого пришельца уже не было. Да, очень странно. Куда он-то исчез-то? Пешком, наверное, пошел в город или еще куда, но удивительно, эти необычные видеосюжеты, они закрывают огромную тайну, и объяснить никто не может, что происходит, как это объяснить, и никак это нельзя взять из той информации, которую мы привыкли читать в книгах или еще где-то в новостях. Вот такие, дорогие зрители, у нас происходит ненормальная не обстановка в мире.